Приветствую вас, друзья! Вы на туб-канале Все для клёва». Сегодня мы с ребятами из Все для клёва» Это Ваня. Ой, поздоровайся с ребята. Вот это Игорь. Олег. Олег, поздоровайся. Здравствуйте. Выбираем детям в детского дома красноселку подарок. Вот. И у нас мы собрали нашим вайбер-сообществом собрали 99 гривен. И нужно купить и елки, нужно купить и подарки. Мы прикинули, что вот 63,90, вот эти зверята, вот такие вот. Будет самый нормальный вариант, поэтому, как мы узнали, что в детском доме там 140 детей, поэтому 140 подарков нужно брать. Это получается у нас, 140 умножаем на 63,90, получается 8 946. 8 946. С учетом того, что мы собрали 9 тысяч 9 гривен, в принципе, мы попадаем в эту сумму, но потом придется добавить своих еще денег и елки покупать уже за свои деньги. Ну, там остается у нас, грубо говоря, меньше 100 гривен. Справимся. Так, ну что, ребят? Но тут мало, да? Надо, надо, надо открыть, посмотреть, а там именно они? Вот они, тоже делите. Ну давайте, забираем. Они, да? Да, они. Все, да, да. Забираем. Сколько там, штук? Заверяем. Проверяем, проверяем. Проверяем, да, Они. А ну, 8, 8 штук. 8 штук. Все, нам надо 140. В общем, посмотрели, что таких конфет э, не хватает на всех. Получается, э, 116 вот таких подарков. Она а до 140. Поэтому придется взять еще другие коробочки но ну, главное чтобы всем детям хватило к сожалению не все будут одинаковые но ну, ребята что-то нашли Делали спринтеры какие-то 4 штуки спринтера 24, 24, 24 правильно 100, 100, 140 получается все а цена у них какая то же самое О, а отлично какая? все давайте огонь дали скидку 250 гривен да, да. Вот. и потрачена скидка на эти конфеты ну, ну нормально что вот, классно получилось да, Моя сэкономили мушка. 250 гривен. Да, отлично. Так, ну вот купили мы конфеты, получилось 9159.54. То есть, грубо говоря, у нас было девять гривен мы собрали. Ну вот, в принципе, вся сумма и ушла. Все, ребята уходят. Друзья мои, Погода в принципе такая, дождик небольшой был с ночью, сейчас такая сырая погода, декабрьская, одесская декабрьская погода, Но настроение прекрасное, потому что когда делаешь людям добро, и спасибо всем нашим ребятам, которые участвовали в сборе денег, я вам очень благодарен, что, оказывается, рыбаки это щедрые, добрые люди, которые могут... И делают добро для обездоленных детей. Друзья, ну вот мы в Малой долине. К сожалению, там, где мы хотели взять елки, не получается. Там будут они только после 20 числа. Тем более, что, что там в Большую долину большая пробка, огромная просто. И вот мы с ребятами договорились, нам дают елки по 250 гривен. Вот такие красавицы. То есть продавали, конечно, дороже Но сказали, что раз будет для госпиталя, то в принципе уступят в цене. Поэтому вот такие вот елочки... Мы сейчас возьмем, ну, сколько у нас денег хватит, столько и возьмем. Вот, еще 7 елочек мы взяли, сложили деньгами. Я думаю, что будет достаточно. Значит, елки брали по 250 гривен. Это Сергей приехал к нам с Авидеополя на своем бусике. Сергей, здравствуйте. Да. Ой, как хорошо, когда есть такие люди отзывчивые, добрые. Аж прямо душа радуется, ребята, честное слово. Такое ощущение, как будто поймал большого карпа. Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, семь елочек. Отлично. Мы в отделении. Давайте мы сначала занесем в отделение, а кто уже... А вы со, вы со столовой, Да. Ну, мы в столовую тоже дадим, хорошо. Да, где-то ставьте здесь. Поздравляем вас с Афатом Счастья, здоровья, всего самого-самого хорошего. Спасибо вам, ребята, большое. Мы сегодня с ребятами ее поставим. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. всего хорошего. Здоровья, самое главное, здоровье. Да, 36,6. Окей. Все, будет здоровы, всего доброго. Субтитры здоровы. Так, ну что, одну поставим в столовую для ребят, которые здесь будут кушать. Это уже, Это уже... Это уже, вы, Это уже вы разберетесь. Да. Да. Вам большое спасибо. Будут кушать при... Мы работаем 1 января, будут кушать красиво, украсим, все будет красиво. Отлично. У нас все есть. Спасибо все. вам большое. Добро. Всего хорошего вас. До свидания. До свидания. До Ребята, рыбаки, вам большое спасибо за оказанную нам помощь. Вам здоровья, самое главное здоровье и успехов. Еврологическое отделение. Здравствуйте. Здравствуйте. вон елочку вам привезли. Елена да. Ивановна, иди сюда. Рыбаки Одесса нам сделали подарок. Да, на сектового Николая принесли вам елочку. Вам нужна елочка? Да. Вон она большая здоровая, Смотрите, как красивая. Ух ты! Нравится? Да. А. Спасибо большое. А кто а, рыбаки, все для Клёва Днестр, собрались с деньгами и привезли в елочку. Спасибо Просто... вам большое, будьте Спасибо, здоровы, мы за вас болеем и всегда будем вас Спасибо большое. <существует> всего прибыло. хорошего, Спасибо. до свидания. Девчата, с наступающим святым Николаем. Счастья, здоровья, любви, удачи, денежек побольше. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. Вот. Спасибо вам всего доброго. Да, это вам рыбаки Одессы презентовали. Спросить, да, да, да, да. да, да, да. Я, я так понимаю, что вы ждали прямо нас, прямо... Да, да, да, а, ё мы кричим, да? Извините. Мы... Здравствуйте. Вот тут прямо стоят. Все. Вот тут прямо? Чтобы у них рыба всегда ловила, здоровье О. было. О. И в семьях было благополучие. Спасибо большое. Так, теперь надо мне деньги на игрушку. О, начинается, начинается. Деньги на игрушки. Спасибо. всего хорошего вам. Здравствуйте. Святой Николай на пороге, как говорится, мы как всегда дерево с вами пришли. Вот это дерево, да, а вот оно, он, да, памятник. Дерево. Дерево. А вот... Традиция. Дерево. Дерево. Традиция неизменно. Год Ах. прошел. Наши особенности национальная любят. Да. <свист> так что с наступающим. Ну, рейдера очень позитивные. Да. да? да. Вы смотрите? Да, очень, конечно, смотрите. Положительно же люди хоть. Конечно, да, да, браво, рейды, выражает, рейды очень интересные, да, особенно крайне, да. Крайние, да. <свят> <свят> <свят> ну. чтобы ловилось, их не ловили. Ага. чтобы ночки не обрывало. О, согласен. Вы там его зуби ты наливай тепеть. Все, спасибо. Елочка нужна вам? Елочка и палочка если и Не палочка нужна, и елочка. Заносите. До, До, свидания. До свидания, всего хорошего. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим днем святого Николая. Спасибо. Крепко зрую вам. Дай Бог вам всего самого самого хорошего. Спасибо. Будьте спасибо. здоровы и счастливы. Тоже спасибо вам тоже. С праздником наступающим. Всего самого доброго. Прежде спасибо. всего здоровья. Спасибо. кардиологического здоровья. Спасибо. Всего. Рыбаки, спасибо вам большое. С наступающим праздником. Со святым Николаем. С Новым годом. Будьте здоровы. О, спасибо большое. Все. Вот это вот. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Добрый день, ребята, рыбаки, спасибо вам за уже каждую годичную помощь в Дню Святому Николаю, за детские подарки. Детки уже ждали вас сегодня, спасибо вам огромное, что вы помогли нашим деткам, сделали праздник настоящий. А вам в Новом году, всем крепкого здоровья, добра, мира, благополучия, удачи вам всех, и хорошего, клёва и всего-всего наилучшего. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Всем добрый день. Хочу сказать, что мы сегодня сделали очень хорошее благородное дело. Вот, поздравили детишек, вот, привезли подарки, э, заехали в госпиталь к ребятам, завезли елочки, ели. И думаю, что они будут довольны, и детки останутся тоже довольны. Друзья, вот так заканчиваем наше видео. И спасибо большое всем вам, кто участвовал в этой помощи. До скорых встреч на следующий, э, надеюсь, Новый год, на следующий Николая мы также соберемся и приедем сюда и привезем еще раз подарки. Да, спасибо Все, Всего хорошего. До свидания.